Колька. Колька. Эй, Коля, hey, мускулы, смазливость, нарциссизм, мальчик Этот трек что-то значит, а там, Мазда плачет Мазда плачет, Мазда плачет, Мазда плачет Из-за новых тачек плачет Эй, hey. hey. Колян, Эй, hey. hey. пранкмейкер. Эй, hey. Двуличный хер, ты Zom -zom. Мазда Рейсер, Эй, hey. Коля Хейтер, Эй, hey. Коля Хейтер, Эй, hey. Коля Хейтер hey. Эй, Коля хейтер, Эй, Коля хейтер Рэди, стэдди, гоу, бляди, шоу об авто Вряд ли рефлексируют парняги, пока Эрик на тюряге Коля няш, бицепс круглый, сам себяш Гуглит в гугле мальчик белая Ворона, как Ромео из Вероны Ролик сплел из строк Мирона Элегантный ход, пижон, бля, хочет хайп, хитрый колька власть на батл только только В польке только в кольке только в кольке Николая долька. Hey, hey Колян, hey, hey, hey пранкмейкер, hey, hey, hey, двуличный херты, zum zum. Мазда Рейсер. Hey коля хейтер, hey коля хейтер, hey коля хейтер, hey коля хейтер. А версус Херти.